Представляем антиэйдж-набор с пептидами и гиалуроновой кислотой. Идеальный набор для ухода за возрастной кожей, потерявшей упругость и четкость овала лица. В состав входят три бестселлера, которые обеспечат моментальный эффект. Сыворотка «Миорелакс» в своем составе содержит пептид «Миорелаксант Аргелерин», который действует профилактически, а также уменьшает глубину уже существующих морщин. Сыворотка Актив Лифтинг обеспечивает моментальный лифтинговый эффект, убирает отечность и подтягивает кожу. Сыворотка 3D увлажнения содержит три вида гиалуроновой кислоты обеспечивает увлажнение кожи и хорошо удерживает влагу долгое время способ применения утром после очищения и тонизации нанести на область глаз и активной мимики сыворотку миорелакс распределить до полного впитывания на все лицо и шею и декольте актив лифтинг также Массажными движениями распределяем сыворотку до полного впитывания. Если нужно, после можно нанести солнцезащитное средство или же крем с СПФ. Вечером после очищения и тонизации также наносим сыворотку МИО Релакс на область активной мимики, после чего сыворотку 3D увлажнения также распределяем на все лицо, шею и декольте. Если ваша кожа очень сухая, можно дополнительно нанести питательный или увлажняющий ночной крем.